Привет, друзья! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я делаю пышный бант из двух видов ленты. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла ленту из органзы в горошек и атласную ленту. И Мне понадобилось 8 отрезков длиной 29 сантиметров, а ширина этих лент 38 миллиметров. Ленты я уже соединила между собой. И на один бант нужны такие четыре пары. Для обработки серединки я взяла белую атласную ленту. Ее ширина 2,5 см, а длина 12 см. Еще понадобятся булавочки, и иголка с ниткой, клеевой пистолет, зажигалка и пинцет. Зажигалкой я уже склеила срезы. И будем приступать к работе. Наш бант имеет симметричную форму. Есть правая и левая половинка. Одна часть банта у меня уже сделана. И я покажу, как я ее делала. Ленты складываю посередине, по центру. И теперь от сгиба отступаю 3 сантиметра вниз и ставлю маркер закалываю булавочку со второй заготовкой делаю то же самое Но теперь эту заготовку я переворачиваю и располагаю их так, чтобы маркеры смотрели в разные стороны. Теперь к маркеру я подвожу ни нижний левый уголок. Совмещаю с маркером и в этом месте сгибаю ленту. При этом совмещаю срез и сторону сторону ленты, а с правой стороны у меня синяя лента выступает на один сантиметр, поворачиваю деталь и теперь свободный конец опускаю вниз, совмещаю со срезами и теперь с левой стороны у меня лента выходит на 2 сантиметра от уголка. Закрепляю такое положение булавочкой. вторым отрезком я делаю вот что, к маркеру я поднимаю правый нижний уголок, теперь опять я сгибаю ленту по маркеру, вот так, совмещаю срез и сторону ленты, теперь у меня с левой стороны один сантиметр лента выступает свободный край опускаю вниз и лента выступает с левой стороны на два сантиметра от уголка вот такие. Зеркально отраженные детали получаются. Теперь можно их сшивать. Шью по краю и делаю 4 равномерных стежка. 4 стежка это значит 8 уколов иголочкой. Завожу иголку в петельку, вот сюда, и теперь стяну нитку и закреплю ее. Две полодинки банта готовы. И пока я их оставлю в покое, а подготовлю ленту для серединки. Складываю ленту вдвое подгибаю края к центру и чтобы лента держала форму я нагреваю сгиб огнем зажигалки и продавливаю пальцами срез закрепляю огнем Таким образом у меня лента проглажена в готовом виде ширина двенадцать с половиной миллиметров. Теперь я соединю обе половинки банта. Нанесу горячий клей вот в это место, вы видите, где-то. И приклею вторую деталь. А теперь я эти детали складываю вот таким образом, как книжечку. отрезок из белой ленты прикладываю к нижней части выравниваю края белой ленты и теперь буду обворачивать ленты вот так завожу одну за другую и разворачиваю бантик все, получается вот такая аккуратная пирамидка. Теперь можно приклеить зажим для волос. и закрепить его, приклеив концы ленты. Теперь можно поправить все петли, при необходимости сбрызнуть лаком для волос, если у вас лента мягкая и плохо держит форму. И в готовом виде этот бантик имеет длину немножечко больше 10 сантиметров.